У нас выдалась возможность увидеть объекты, увидеть, как правильно выполнять работы, чтобы получился хороший дом. Так как для специалистов по работе с клиентами строительные компании очень важно присутствовать на объекте, прикоснуться руками к объекту, кирпичу, к заблоку. Для специалистов по работе с клиентами строительной компании очень важно самому присутствовать на объект прикоснуться руками к объекту к кирпичу к газоблоку да то есть посмотреть как все это происходит сидя в офисе всего этого не видишь соответственно выезжая только на объект мы можем почувствовать что чувствует строитель что чувствуют собственники да, то есть строительство, да во время встречи в офисе с клиентами мы всегда говорим то что каменное строительства это одна из самых лучших технологий и при этом сложное в исполнении мы с вами воочию убедились, что качество выполнения углов, узлов и прочих конструктивных элементов очень важно и требует технологического надзора и качества самого выполнения работы. У нас выдалась возможность увидеть объекты, увидеть, как правильно выполнять работы, чтобы получился хороший дом. И наших клиентов также есть эта возможность посетить наши объекты и убедиться в этом лично.